Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь в СНТ Победа. Я показывал это СНТ осенью. Здесь была грязища такая, а сейчас лето. И хочу вам показать, как это все выглядит летом. Раньше очень много строили домов на даче, а сейчас как-то перестали. Вообще дачники стали мало чего заказывать. Раньше как бы сервис очень был по дачам. Ставили заборы постоянно, а сейчас даже нового забора-то редко видишь. Люди совсем стали бедными. Вы вот даже здесь вот домик построили, а видите, забора нету. Это показатель того, что у людей мало денег сейчас в Калининграде очень тяжело живется. Малый бизнес, который не очень такое важное для жизни. Вот такой бизнес не очень сейчас. То есть без чего можно обойтись. Но если это там ремонт машин. То люди все равно ремонтируют. Только, конечно, меньше делают то, что уже как бы нужно сделать, из чего нельзя ездить. И так везде. Очень сильный спад в Калининграде. Как в других регионах России. Я не знаю. Но в Сочи вроде бы ничего было, когда я был зимой. По сравнению с нами, там доходы у людей гораздо больше, зарплаты гораздо больше. Хотя они жалуются, что плохо живут. Вот такие вот дачи Здесь проходил тоже осенью Все, конечно, было грустно Не так, как сейчас Вроде как зелено Не так страшно Но осенью, это просто ад Осенью, зимой Посмотрите это видео СНТ Победа Какой контраст будет Вот сюда заходил тоже Там была такая грязюка На дороге просто сейчас Это все подсохло более-менее домик строится такой по размерам здоровый зачем такой дом на даче нужен Вот такие вот дачи в СНТ Победа. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, ставьте дизлайки. Всем пока.